Здравствуйте! Сейчас лето, сегодня 8 июля. И я хочу показать вам свой дендробиум. Обычно дендробиум Нобили в этот период наращивает молодые росты. И вот мой, пожалуйста, тоже нарастил молодые росты. В мае и июне он еще дополнительно доцветал. Вот, пожалуйста, еще остались цветочки. И вот июль месяц решил досвести еще раз. Несмотря на жару, обычно мы говорим, что нужно просушить дробиум для цветения, создать ему прохладные условия с разницей температур. Здесь же был обильный полив. Жара. Ночью около 20 днем до 40 градусов на прямых солнечных лучах западный подоконник. И он решил выпустить цветоносы. Но вот, видите, еще цветоносик. Вот. И еще цветонос. Но одновременно выпустил ну, кейки вот таких вот деток вот здесь видите уже корешки образуются и на другом цветоносе также выпустил детку так что главное для цветения для, для доцветания дендробиума не создание прохлады 15-20 градусов как обычно говорят а просто разница температур вот и все на сегодня я поделилась своими наблюдениями до свидания до новых встреч